Ну все, друзья, мы закончили полоть нашу картошку. Ну что ты вот? Третий раз нынче. Нынче трава. Троин трава заросла. Все растет, растет. Короче, нынче, наверное, картошка плохая будет. Не знаю. Ой, вся спина болит. Успели сегодня закончить. Вот, девочка, Лера. Приехала, да? Лера. Привет, скажи. Привет. Привет, а, <с <с дима> дима! Привет она сказала. Дима, дима, дима нянчился. Ну, не надо, не мучай. Дима, а, Все, а мы, Все, короче. А мы Теперь домой пойдем, да? Кушать нет, готовить надо. Все, мы закончили, короче. Все, собираемся домой. Собираемся домой. <свист> <свист> Ладно, <свист> сколько грязные они у меня. <свист> Дина, Амина. Амина, посмотри на ну Давида. <свист> <Ой, блин. свист> вот у нас там сидят бабушка, дедушка, Андрей, Дима. <свист> все вместе. <свист> Дима, попа, не стой. <свист> Короче, что забыла сказать. Собрали мы с Давидом полынь. Представляете, полыни нет. Очень... Ну не тряси камеру. Очень мало. Очень мало. А раньше везде полынь росла. Ну, да. Прям полынь. Я ее Бахнули. пью. Мятой. Ну да, кому-то кому а? мята, кому-то полынь. Мята понюхай. ведь? Да, не мята ведь? Дай понюхать. Мята. Мята приятный же запах. Зачем я стукать? Чтобы маму не обидеть, они специально так говорят. <говорит> <говорит> а я правда говорю. Я вот правда. Говорю. Пинь, пинь, пинь, Ладно пинь, все. Пинь. Амина положи, положи Папа. Амина. Положим. Пинь. Я это высушу и буду пить заваривать зимой. Пинь. Мне пинь, пинь, пинь. Да. От поног. Короче, мы поехали домой Не сдержалась, вытащила камеру Заснять хочу Как они все сидят Пофотографировала, пофотографировала Такие грязнули Мы пойдем домой, да, Давид? Сюда, смотрите! Вот, молодцы! Давай, сын, давай улыбнись маме, улыбнись! Опять Нет, улыбнись! Все, Все, мы пешком? Приехали. А что не сел? Да Дима? Что, Дима? Дима, ты, что ты? Папа. Тебя папа спросил, ты с мамой пойдешь или поедешь? Ты сказал с мамой. Так они сказали на мотоблоке. Так ты а мог я сказать, не... я с Димой поеду. Ладно, с мамой не скучно идти. Скучно? Поехал бы. Вон ну, видишь, как они чесанули. Так что не поехал, не знаю. А ты все а Куда ты я не с коляской-то сяду? Разберете. А куда я с коляской сяду, Давид? Разберете, Разбирайте. А Даринка-то спит. Сейчас На бы руки. ее растяло. Да, и все. Ну, смотрите вот наш березняк где мы грибы собираем любый любымый березняк наш любимый говорю любимый наш березняк Кавычка. почему потому. объясни потому. потому что потому все кончается на у невкусные там грибы невкусные не любишь грибы а почему чистить любишь это а чистить чистить любишь да, да. вот думаем? наш поселок ладно все да. здесь участки дают под строительство многодетным семьям там уже скосили давид там скошенная трава а я пойду сейчас доить, давид домой ну, с димы нет чтобы поехать мучаешься идешь теперь Дима был сложен, был Да Дима так закрыл Даринку. А сверху открыта сетка. сетка. Ладно, все. Вот тут скосили. Короче, вот, друзья. Вот здесь участки Почему выдают. Же На... даже... Потому что я как Путин. Он <сOR> же... <сOR> <сOR> Потому что, а ты не замечал, когда Путин сидит по телевизору и говорит, он всегда говорит, друзья, извините, но у нас карантин. <сOR> <сOR> вот так вот. Чего вот здесь скошено. Это не ту, это нет? там скошено. Это там скошено, да. А тут, туда как туда ровно. Есть. Видишь, какая земля-то ровная здесь. Тут как футбольное поле. Разив едет тебе навстречу. Да. Что дурак? Я не дурак. Я мама. Да, это не разив? Нет. Точно? Точно. А, точно не разив. А, сейчас едет, интересно сказать. А, это Вова. Разив это О, едет. У него вот ты кожа велик, это Вова. Это да, Разив, чего я не вижу. Это Вова. Ладно, Вова, иди. Здорово, Вова. А вот и Разив. У нас издалека похожа на Вову. Ты откуда узнал, что мы здесь? А? Откуда узнал? Диму сказал. Зиму видел? Что мы чешем, да? Всем привет, скажи. Всем привет. Молодец. А пошел? Кто пошел? Максим а. Сейчас Давид Забет, тоже. Мама. Я, я же на поехал на дней. Ярик уехал? Да. да? Ничего себе. Хорошо такая. Мы Почему тоже когда-нибудь уедем. Нас. Нет, нас, потому что он сколько. Он будет еще ведь один день ехать. Ага. А, да, а ты раздел поешь на магазин? Мама пока ничего не говорит. Не не, а здесь какого... неплохо, да, скажем. А вы на какое можно поедете? Ехали то есть. Придумал опять сказочка. Надо правильно кататься. Я на камеру, подписчик у нас показал, молодец. Там не надо купиться, а вот такие котчики бывают. И очень больно. И вот так приезжаешь. Яминь, яминь, там кошмар. Ну сегодня знаешь, сколько работали? у в поле, поле. Картошки из-под картошки. Да, не будет. Да? Картошку выкапывают, чтобы травы не было. Да Чисто, Но, чтобы там было, там было. Очень много там было, видно. А? а? Там картошки папка. Там у папка. Там и папка. Там и папка. у и так Там Там и у Там Там Тогда Раньше, блин, все, все вот ходят, так вот Дети и... обсуждают и картошку. У кого какая? <с <с <с Интересно же. Ты сейчас сажайку, мама. Сарайку газу подаю. А и я бегу. и домой эти. Кабачковые оладушки сделаю О! Любишь? И картошку О. пожарим. Так тоже загонились. Пришли с картошки. Начислили мне картошки. То есть, ну, с поля с картошки. Это у нас старенькая картошка, мы ее еще кушаем. Жарится. Жареные у нас любят, только пусть плетит она. Лечок кинула, масло, сливочное кусок И на столе у меня как будто мама прошелся. Все кушать пить, все сразу за раз хотят. Вот, и плетел. И жарю. А ладушки из кабачков. Вот столько уже нажарила. Ой, это кошмар. Дети все раскидали, распасовали, покусали, побросали. Короче, вот они у меня. Блинчики такие. Ладушки. Кабачков. Все веселочку Я только свою готовлю. разные стороны так что друзья вот на сегодня у нас такой ужин картошка и инчики из кабачков а теперь попрощаемся с вами всем пока пока до новых встреч и пишем комментарии смотрите вот мои девчонки аминка уснула в телефонах сидят а я уже дожарила картошку. Сейчас будем картошку кушать. Папа салат еще сделал. С помидорами и огурцами. Будете кушать? Я буду. Конечно. Да. Ладно.